Это фантастика, во-первых, кто звонит, а во-вторых, по каким темам и, и в какая тема читается в этот раз. Я уже третий раз начинаю третий раз перебиваю телефонный звонок. Ситха, она реализуется через атрибут. Зачем нужен атрибут, когда ваша чакра, она не в состоянии вместить весь букет энергии, и тогда вам нужен атрибут. Это как в компьютере, когда у вас есть память у компьютера, но в то же время вам нужна еще и флешка для каких-то других действий. Вот поэтому все вот эти атрибуты, это как бы определенные флешки, на которых сброшены определенные программы, которые вы не храните хранить в себе, не хотите держать в себе постоянно, а вы хотите их сбросить куда-то на какой-то внешний носитель, который в вас включается, когда этот носитель попадает к вам в руки. Вот это вот атрибут. Каждый атрибут энергию должен нарастить. Это первая часть. Начинается наращивание энергии атрибута с того, что вы должны подключить атрибут к своему сознанию. Это означает, что этот атрибут в вашей системе ценностей в голове должен что-то значить. То есть этот атрибут у вас внутри должен стать значимым. Он должен соответствовать чему-то. Что такое значимость? Рассказываю. В суде, судья спрашивает уборщицу, как вас изнасиловали. Она говорит: я пол мыла, а он сзади подошел и меня изнасиловал. А чего же вы вперед не побежали? Она говорит, что по помытому. Вот в этом, в этом, как бы суть. Понимаете, у вас получается, что. Вы, когда уже создали что-то и передали какую-то часть своей энергии, вы пытались оживить вот этот атрибут, зонтик, статуэтку, книгу у себя в сознании. То есть у меня, каждая из моих книг, они живут. И потому что они живут, все, что со мной происходит, попадает в эти книги, я их обдумываю, это все проходит через меня, то есть атрибут, должен стать частью вас это означает что когда вы флешку вставляете в свой компьютер она тут же включается когда вы ее вставляете в чужой компьютер она требует пароль идентификацию там это это и это и то. в этом разница то есть Первый атрибут должен вам нравиться, его должно быть приятно держать в руках. Если он вам не нравится, он чем-то неприятен, то, то нет смысла из этой вещи делать атрибут. Если это кресло, оно должно вам просто ласкать все что угодно. То есть каждый атрибут должен каким-то образом оставлять след внутри вас. У вас должна быть идентификация атрибута в вашем сознании. Вы должны быть связаны, привязаны. У вас должна появиться привязанность по потанжали все наоборот, к этому атрибуту как предмету. Дальше вы вкладываете в него энергию. Каждый предмет, который вы пытаетесь иметь как атрибут, вы должны его проверить. Какое-то количество дней вы вкладываете руками энергию свою личную в этот атрибут. В какой-то момент вы почувствовали, что кто-то пришел, вашу энергию забрал, вы где-то перенервничали, какая-то зараза что-то вам написала, какую-нибудь гадость. Ну вы вот почувствовали, ребенок кофе на вас пролил, горячий. Да, то есть... Вы чувствуете упадок сил. Вы взяли этот атрибутик там к себе, его прижали. Через какое-то время вы чувствуете, энергия вернулась. Как только выбранный вами предмет может работать как конденсатор, то есть он может аккумулировать вашу энергию, и когда вы обратили на него внимание, то он эту энергию возвращает к вам, если у вас есть потребность. Это означает, что этот предмет может быть вашим атрибутом. Если такого возврата энергии нет, но ну не может тогда этот предмет быть вашим атрибутом. Значит, вам нужно вложить в него какое-то ваше внимание, взять там, почистить его и там, и там, и чтобы он блестел и сверкал, и на копыта поплевать, и там как-то еще что-то с ним проделать. То есть... А потом опять попробовать, возвращается ли энергия. Если энергия не возвращается, забудьте. Как бы эта вещь вам не нравилась, вполне возможно, что кому-то она еще понравилась, и кто-то уже сделал ее своей. А если вы не можете обратно это переделать, то тогда получается, вся энергия, которую вы вкладываете, она пойдет в другую сторону, не к вам, а к тому, кто эту вещь сделал своей еще раньше. Поэтому, как бы, когда-то давно определение слова фраер было человек, который носит чужую одежду. Потом это воровское определение изменилось. Но, как только вещь, как бы, чужая, она была чьей-то, и вам досталось или по наследству, или вы купили на барахолке, нужно еще своей делать. Как делать своей, я вам расскажу когда-нибудь позже, ну, напомните. Вообще, кому интересно это, потому как ну, это процедура, как, как лекция там какая-то, 22-я, по-моему. В общем, кому интересно, вне зависимости от страны проживания, я сделаю ролик и ссылку пришлю. Как делать вещи своими. Но для этого у вас должен быть какой-то опыт. У вас должен быть какой-то опыт, благодаря которому... Вы можете какие-то действия совершать, потому что от вас потребуется какой-то объем астральной энергии. И многие люди, которые не владеют, не научились то, не научились это, они делают маленькую цасочку своей, и после этого два дня с высунутым языком, как собака, борзая такая, они сидят, и, и двинуться не могут, и ничего сделать не могут. Такое тоже бывает. Итак, ваш атрибут должен сработать. Как какой-то аккумулятор энергии, после этого вам энергию вернуть. Что получается дальше? Каким образом вы проверяете? Например, кто-то из вас сделал так, когда вы мужу или жене говорите, слушай, пожалуйста, напомни мне, что вот там я должен это сделать, вот такое. Этому человеку не важно, он пытается сбросить это знание на кого-то, чтобы потом кого-то обвинить, что ты меня не напомнила или не напомнил. Так вот, предмет, который должен стать вашим атрибутом, он должен работать как напоминалка. То есть, вы ему говорите, слушай, я предполагаю в последней моей медитации, я предполагаю, что вот, например, там вторник на этой неделе, который уже был, но вот раньше, он будет так, Стакмаркет должен падать мне не надо брать пациентов мне нужно прийти с утра в 9:20 все настроить все нахрен отключить э, телефон и сидеть только на интернете все открыть и следить за стак потому что денег всегда количество ограничено мы можем вложить вот столько там да э, и больше чем вот столько мы вложить не можем поэтому нужно выбрать куда и вкладывать Пойдет вниз там весь технический сектор, насколько пойдет, неизвестно, что вот эта штучка должна, мне должен прийти и вспомнить. Ой, да, слушай, мне же нужно сегодня на работу пораньше. Потому что дома это невозможно. Дома, э, как бы, есть целый ряд факторов, которые мешают концентрации сосредоточению, а, а в офисе, как бы, я научился эти факторы. Отсекать достаточно быстро. Ну, и вот офис сам по себе тоже может быть что-ли вот таким вот атрибутом. Вот пока первые шаги. Спасибо за внимание. Счастья вам.